I said I wanna come up with one reaction back with other reaction with Diana and Kidunoba. So I am back with Diana and Kidunumba Raver. She was sitting in Raver and it is like a capilla. Everything in memory of Orge Olga Olga So Akapila. hmm Interesting. So Diana and Kidunumar Raver Acapila So yeah came back with Diana and Kenuma. So if you are fortunate coming here, so you can smash a button, subscribe to notification and follow me in TikTok and Instagram because they do reaction for, for the link and continue and I'm big huge fan from Algeria, North Africa, but Morocco and Tunisia. I love that. And my name is Samir and you can smash a button and give me love. That's all you need. And let's start with three, two, one. It's coming right now. And let's start. Let's go right now. Okay. Acapella огромное спасибо за теплый прием, Наверное, по-другому у нас быть не может. Все уже родные лица, люди. Спасибо вам большое. Такую атмосферу я давненько не ощущала. Я спою песню Реченька и спою ее в том видео, в котором мне ее предложила петь Ольга Анатольевна Тацкая. Акапелла. Акапелла mm <laughs>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 Oh, my <laughs> God. <laughs> multimodal? <laughs> Я скажу тоже пару слов с наверное. Просто все, что ты говорят, и, наверное, будет как-то не очень, если я промолчу. Я пришла к Лане у меня возраст 16 лет, сейчас мне 19. И, к сожалению, я имела возможность работать с ней всего лишь год но за этот год мы сделали очень большую работу потому что знала я Ольгу Анатольевну еще до 16 лет и участвовала в моих конкурсах и она очень часто сидела там с жены и очень часто Ольга Анатольевна меня среди всех выделяла и говорила, что вот эта девочка, она достойна большего, но гран-при тоже сойдет. И да, она очень любила шутить, за что ее тоже очень любила. И как-то так получилось, что мой педагог по вокалу в городе Тольятти, где я жила, очень хорошо была знакома с Ольгой Анатольевной Донской. И когда я переехала в Москву, я искала педагога по вокалу, но так и не нашла. Хорошего, достойного педагога, и Светлана Ивановна Вовк, это тот педагом по вокалу из Тольятти, она позвонила Ольге Анатольевне и предложила взять меня на попечение, так сказать. И я помню, что Ольга Анатольевна вначале думала, взять мне или нет, потому что мне все-таки 16 лет было, и я ребенок, а у нее по большей части были студенты, какие-то взрослые люди, вот 28-29 лет, а я тут такая хлоу. Но все-таки она решилась, и я очень этому рада, потому что сколько бы я не занималась с разными людьми вокалом, Такого человека, как Ульга Анатольевна, правда не существует. Я просто, мне кажется, могу обойти всю планету и не найду ничего даже подобного, потому что э, все, что есть и все, что было в этом человеке, оно настолько уникально и настолько индивидуально. И когда ты сидишь у нее, ешь там ее эти перцы как-то бы, с маршем, она меня очень часто этим кормила. Мы сидим, кушаем, и она мне такая, знает, какая ты хорошая, займая. Тут же мы делаем шаг в репетиционную, и я уже там кобыла Для меня вначале, честно признаться, это был шок, потому что у меня 16 лет были слезы на первом занятии, но я очень благодарна, что Ольга Анатольевна все сделала максимально филигранно, и даже с ребенком она смогла сладить, и э, большая честь вообще этому человеку, на всю жизнь я бы поставила ей огромный памятник, и, возможно, не один. Я бы очень хотела, чтобы это имя знали все на нашей планете, кто особенно интересуется Макаву, потому что эта методика просто гениальна, это правда спасибо. Большое. Спасибо. I am so proud of you, Diana you are amazing have a huge voice and no one doubt about that no one would be just tell me the nik didn't know what she have not she don't have good voice because you are have unique voice amazing voice and without music you you make this acapella amazing and like wow her voice show us like how much huge voice she have and that's crazy wow So if you love my face and my reaction, everything you don't forget smash so a button, subscribe, turn notification follow me on TikTok and Instagram. And thank you for watching and peace <laughs> love. assalamualaikum everyone thank you so much.